Ну это вообще коротко, прям коротко Нет, ну, все да. то же самое, но только... Ну только опять посмотри, правая против правой Правая против правой, ребят, право. да, то есть... Yes. А, yes. ну понял, понял yeah. а, а вот это... Ну то же самое, как это... Совершенно верно, да... А, а ну вот это короче получается А здесь вот, смотри, вот раз, видишь, вот ты вот оставляешь вот сюда вот В итоге ты повезешь И ты стоишь... Вот если мы делаем. И вместо того, чтобы тебя бросить, нужно развернуться и, и пойти вверх. Вот поэтому, как получается, раз потом. Напережение как напережение бы идет. Да, да, и да дает. Он он сейчас вы позымаетесь, сам Все, то есть не наоборот острый угол, когда входишь, не вот прямой, чтобы толп был. Сначала вот на 45 градусов. Все, поэтому... Здесь самое главное, ты вот то убрал руку и из-под руки вот он. Вот смотри, видишь, mm -hmm. не прямая. Не-не-не. Вот он, вот он. Mm -hmm. То есть вот он ты идешь по моей вот этой.. Ты, а сегодня, а сегодня. Нет. То есть я не дал прямому главу. Вот все, да, вот все, если пускаешь лабораторию. Хорошо.